И всем привет, с вами как Каштедапиксед. Сегодня я вам расскажу, как же получить ваши робоксы, если вам не разрешают донатить и так далее. Ну, В общем, погнали. Сегодня я вам покажу свой способ, как я заработал аж целых 49 робуксов за последнюю неделю. Для этого я использовал этот сайт, Рокэш. Эээ нам собственно нужна вкладочка r и в ней надо выбрать вот этот вот э, тут есть э, разные ну акции и мы должны вот нажать вот сюда вот и тут будут акции скачивать приложение для этого вы заходите на android именно на android ios не работает вот, и скачиваете приложение, получаете робоксы. Вот, и также вы можете выполнять другие задания, есть сложные и так далее. Вот, но у меня к вам э, есть особая, э, только что новость первая, это то, что вот я заработал эти робоксы с Рокэша именно с него. Вот, и поэтому вы можете тоже получить поэтому свои первые робоксы именно здесь вот пока вы можете проходить ежедневные вот такие опросы просто отвечать на вопросы также можете с помощью вот переводчика перевести все что тут написано вот но сегодня еще я хотел поговорить о том что я сегодня сделал это моя группа в Роблоксе. Можете зайти по ссылочке в описании. Здесь, наверное, будут розыгрыши. Вот. Ну, сейчас э, здесь у нас столько 4 человека, потому что я только что ее создал. Потратил свои 100 робоксов. Поэтому заходите, ссылочка будет в описании. А, и кстати, забыл еще кое-что сказать. Выводить вы можете двумя способами, либо же. Этим методом, который 37 дней, либо групповой, не рекомендую его, Во, вот мне еще один робокс придет через 4 дня. Вот. Ну можете тут выводить хоть от одного робокса, но они будут идти вам 14 дней. Зато здесь вы можете от 10 робоксов хоть до скольки, можете выводить и получить в итоге за буквально пару дней уже свои робоксы вот. Также я оставлю реферальный свой код, ну, ссылочка, и когда вы по ней перейдете вы получите бонусы. Поэтому либо можете не переходить по ней, как хотите, я оставлю две ссылки. Ну и так, как я вам уже рассказал полностью про весь ролик, можете его выключать, если вы хотите, но сейчас я вам расскажу то, что я начал вот такой вот Делать проект. Это заказ, знакомьтесь. <coughs> вот. И он выйдет в 2023 году. Вот. Поэтому ожидайте и заходите в мой Discord сервер. Там э, все подробно узнаете. Ну а с вами был, как всегда, Пиксет. Всем пока.